в этом видео мы ответим на вопрос сразу нескольких наших подписчиков и которые прям достаточно часто нам задают предположим у меня небольшая сумма долга несколько тысяч одна, две, три тысячи в микрозаймах будут ли микрозаймы что-то делать из-за этого долга если я просто перестану и платить но перед тем как мы начнем не забудьте подписаться на наш канал поставить лайк там видео и нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски давайте разберемся с этим вопросом такая ситуация случается достаточно часто когда у людей есть несколько микрозаймов но причем в каждой микрофинансовой организации сумма долга небольшая может быть брал 1000 2 или 3000 рублей но с учетом того что таких долгов много у человека э, вдруг появляется ситуация что платить у них не может даже это там тысячу две или три и соответственно тут возникает вопрос вроде бы сумма небольшая что если я сейчас платить не буду то будут ли микрофинансовые организации пытаться что-то делать ведь для них это вообще копейки ну, давай, когда люди думают, что для микрофинансовой организации это незначительная сумма, и, скорее всего, они не будут мораться и не пойдут в суд из-за таких денег, то они не учитывают одного нюанса, что очень много микрозаймов выдается именно такими суммами. То есть большинство микрозаймов идет до 5000 рублей. То есть намного реже, когда микрозаймы там даже 10, 20 или 30 тысяч. Как правило, все микрозаймы выдаются до 5000 И, соответственно, если микрофинансовые организации просто начнут э, закрывать глаза, на эти небольшие долги то естественно они очень быстро придут к убыткам и поэтому они конечно же будут пытаться всеми возможными путями заполучить свои деньги назад да деньги действовать они будут по стандартной схеме сначала это будут звонки с чем все сталкивались у кого есть просрочки по микрозаймам пусть это даже будет 500 рублей в любом случае начинает очень активно звонить заебала Заебало! если звонки не помогают то дальше могут начать звонить родственникам знакомым на работу ну соответственно опять же это звонки могут продать долг коллекторам. но если ничего из этого не поможет и многие думают ну ладно сейчас пусть позвонят продадут коллектором точно так же не буду брать трубки потому что про коллектора в принципе многие уже знают что на самом деле прав у них тоже особо ни на что нету и в любом случае нужно чтобы организация обратилась в суд чтобы была хоть какая-то возможность у них взыскать эти деньги то если ничего этого не поможет может, то следующим шагом в любом случае будет обращение в суд и да бывают такие случаи когда суд действительно не подают проходит достаточно много времени но организации, микрофинансовые организации в суд так не обращаются но это скорее исключение из правил и на это рассчитывать точно не стоит также друзья напоминаю про то что в нашей компании есть бесплатная консультация вы всегда можете обратиться задать свои вопросы детально разобраться в своей проблеме понять какие-то варианты существуют для решения данной проблемы и мы будем рады помочь вам в решении вашего финансового вопроса поэтому переходите по ссылке в описании оставляйте заявку на бесплатную консультацию и дождитесь звонка нашего юриста еще многие надеются на то что в суд не подадут потому что проходит может быть уже полгода год или даже больше там полтора года а микрофинансовые организации в суд так и не обращается и соответственно человек начинает думать что ну раз до сих пор не обратились значит и не обратятся нет но на самом деле это не так. На самом деле, даже если когда срок исковой давности пройдет, они в любом случае могут подать в суд. Что в этом случае делать, вы можете посмотреть в нашем видео, которое называется как раз срок исковой давности на нашем канале. И там я подробно объясняю, как поступать, если кредиторы обращается в суд после истечения срока исковой давности. Еще один момент, из-за которого люди тоже успокаиваются, потому что по новому закону, о котором тоже многие знают, сумма процентов со всеми пениями, штрафами, неустойками не может с полтора раза превышать сумму основного долга и соответственно человек думает что если даже подадут в суд но будет там э, судебный приказ у меня брал 3000 будет судебный приказ не знаю там на 5 на тысяч нет но на самом деле микрофинансовые организации этот момент для себя не учитывают и э, они э, будут выставлять требования с учетом всех процентов которые были например там за каждый день сколько-то начисляется процентов и вот они через два года подают в суд и за все это время будут начислены проценты а сами понимаете проценты там не маленькие и соответственно сумма может быть тоже очень большая и опять же они здесь как раз таки рассчитывают на то что человека никак не пойдет отстаивать свои права не будет отменять судебный приказ не будет подавать возражения на исковые требования и, соответственно, потом уже будет поздно что-то делать, когда уже просто будет исполнительный лист, человек ничего не сделал и, соответственно, с этой суммой уже придется смириться и просто ее могут, например, потом высчитывать из зарплаты. В этом видео мы не будем подробно разбираться с тем, как нужно себя вести, потому что эти видео уже есть на канале и вы можете их посмотреть. Что делать если нечем платить микрозаймы, что делать если нечем оплачивать кредиты и там я подробно рассказываю как правильно себя вести, как отменять судебные приказы, как подготавливать возражения на исковые требования. Все это уже есть на нашем канале. В этом видео моя задача была ответить на вопрос будут ли как-то действовать организации из-за небольших долгов. Ответ.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 Обязательно пишите свои вопросы в комментариях, потому что мы даем на них на все ответы и периодически снимаем видео с ответами на ваши вопросы. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк там видео и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Онгурян Александр и компания Должник Прав. Увидимся на YouTube.